Итак, всем привет! Продолжаем продолжаем создавать игру по руководству. Так, так, и разбираем дефолт, дефолт, дефолт, вот так. Так, в прошлый раз мы сделали два шага из руководства, вот так вот, а я думал сделаем больше. Ну да ладно, сейчас мы приступим к третьему шагу. И в третьем шаге написано, делаем движение, вот движение нашей земли, ну, движение. Что нам надо сделать? Нам надо правой кнопкой э, в main folder, вот она, сделать, вот так вот, э, нажать правой кнопкой и добавить новый скрипт. Ого, много, блин, тут всего. На самом деле, если много этого всего, если все наработает работает без глюков, то можно, можно что-то прикольное и создать. Вот, надеюсь, вы это сделаете. А не так, как я, только по руководству. Так, давайте добавим. Говорят, добавьте скрипт. Добавляем скрипт. И назов... назовем его ground. ground. Скрипт писать не надо. Здесь расширение уже добавляется. Нажимаем ОК. OK. Итак, теперь сделали. И говорят, удалите вот это все, что здесь было. Ну, как говорят, да, забудьте все, чему вас учили в институте. Так, удалите и вставьте следующий текст вот, вот этот, вот этот скрипт вставьте Так, ну что мы сразу здесь видим? Вот уже есть наши кусочки, да, которые мы создавали Ground 0, 1, 2 и 6 и так далее да? Вот это те ресурсы, которые мы добавляли Дальше есть какая-то функция нет Speed speed Скорость в пикселях И Update Что такое Update? Получаем позицию, если меньше чем 228, то... Какие-то вычисления. Что-то мы, короче, смещаем куда-то. <coughs> Хорошо. А, так, а, так, так, так. Так, ну, в руководстве там, в принципе, есть небольшое а, описание, что это такое. Ну, функции нет. А, это инициализация нашего какого-то наших игровых объектов. А, вот, ну, апдейт. Апдейт, ну я думаю, и так вам всем понятно, что такое апдейт. Обновляется каждый раз, то есть на игровом тике. А, вот, а, или когда отрисовывается кадр, вот так будет точнее. Так вот, написано, что а, обычно это 60 кадров в секунду. Вот, то есть здесь FPS ограничены обычно 60 кадрами, то есть не больше. Конечно же может быть меньше, если слабенький компьютер, но не больше вот вот вот вот и в данном случае мы тут просто просто просто заставляем смещать как бы эти спрайты вот я теперь понял для чего Где у нас тут для чего вот на половинку у нас выходит вот этого добро? Потому что когда мы будем смещать, то нужно чем-то заполнять вот этот краешек. Да? Ну если мы будем влево их смещать, вот эту землю, то вот этот краешек тоже нужно чем-то заполнять. Вот как раз вот этой половинкой оно заполняться и будет. И соответственно будет эффект такой на непрерывно движущейся земли. Вот. Так, ну теперь, теперь нам надо, надо, ну я думаю, если мы запустим, то ничего не получится. Мы еще ничего не увидим, потому что мы, мы, мы вот этот скрипт вроде как нигде еще не привязали. Вот. Ну давайте я соберу. Вот, ничего не двигается. Ага, все верно. знаешь, нужно где-то привязать этот скрипт. Вот этот ground скрипт к нашей основной программе так и что нам для этого надо сделать нам надо сделать правой кнопкой на самой главной коллекции но самое главное вот main правой кнопкой и добавить добавить uh, game object окей okay, вот он добавился и чё? и чё и чё и чё и чё ну сделали хорошо установить ID вот это вот контроллер контроллер установил дальше правой кнопкой add component from file add ну from file нету есть просто add component file ага и здесь нам я так понимаю надо выбрать ground script есть выбрал контроллер ну ладно так и теперь, говорят, запустите эту игру. Нажимаем Ctrl-B. И что? И ничего не происходит. Ха-ха-ха. Короче, разобрался. Да, вот здесь надо было еще смотреть на вот это вот эм, error, какой-то скрипт. Фишка в том, что что в чем же фишка, блин? А в том, что вот здесь я использую ground 0,1. Ну, 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. А вот здесь, когда я добавил, оно добавилось как бы отдельной группой. Вот. Соответственно, не может найти этих файлов. Я сделал вот так вот. Я повытягивал их сюда, вверх. Чтобы они как бы в одном были... Ну, в одной директории, скажем так. Вот. Вот, вот, вот. И все заработало. Соответственно, лучше, конечно же, просто поменять имена вот там вот я думаю вы с этим спокойно справитесь вот но я с этим не справилась нет времени экспериментировать вот так мы видим внизу э, у нас идет движение земли да там, ну, вот. э, ну я так понимаю это просто э, будет круто бежать вот и типа как sonic э, игра может кто-то знает когда он бежит, как бы постоянно без остановки либо вправо, либо влево бежит. И вот это все внизу там анимация. Эффект э, перемещения, короче. Вот. Итак, сделали. Следующим этапом. Шаг 4. В шаге 4 мы создаем героя. Вот, То есть характеристики его. А, и для этого нам нужно, нужно какая-то спайн model, Collision model и скрипт. Да? Collision model это модель там столкновений. Вот, и что нам нужно сделать? <coughs> ну, первым делом, говорят, а, а, создайте а, новую директорию. А, где вот здесь? Ну, давайте здесь: New folder. И назовем эту директорию Hero. Герой. Есть. Сделали. Дальше. Э, дальше, дальше. Так, дальше нам надо создать э, картинки. Это мы будем первым делом. Нам надо добавить новый atlas файл. Да елки атлас. Вот. И назвать его Hero. Hero. Это, я так понимаю, бом... из чего будет состоять герой. Это из картинок, там моделей каких-то, спрайтов. Вот. Следующим делом, нам надо создать под директорию с названием images, ну, картинки. Images. Есть. Вот. И теперь нам нужно это все переместить. Вот у нас есть картинки, ну, давайте я это все, ого, шифтом выделяю, это хорошо. И попробую сюда переместить. Есть, переместил. Но, как бы, в руководстве написано, можно непосредственно как бы альтабнуться, файловый менеджер и оттуда перетянуть прямо сюда, вот, ну я так не делал дальше, дальше картинки мы перетянули теперь нам надо открыть наш Hero Atlas и, то есть непосредственно файлик, которые отвечают за нашего героя и, и, и, и и, э, и добавить картинки окей okay. И что он говорит? Правой кнопкой добавить Images. И, э, и говорит выбрать все картинки. Hero, ну давайте выберем все, которые. Э, хорошо, что здесь отсортированы. Я Shift зажимаю. Вот. Все, что касается героя, я вот вроде выбрал. Окей. Окей. Окей, окей, окей. Добавили. Дальше. Я сохранил. Что нам надо сделать дальше атлас файл я сохранил и если на опять сюда давайте уменьшим уменьшим уменьшим вот это о вот он ого так э, зажимать эту блин среднюю кнопку мыши и двигать блин вот я зажимаю и могу перемещать, да. А скроллом увеличивать. Вот добавили все картинки. Вот из чего состоит наш герой. Из каких-то кусков разбросала героя, конечно же. Так, теперь говорят, нам надо импортировать спайн анимацию. Вот. И для этого надо э, импортнуть э, вот этот вот JSON файл. Ага, JSON файл, я так понимаю, содержит информацию о анимации. Ладно, перетягиваем в папочку Hero этот Hero JSON. Дальше нам надо кли кликнуть правой кнопкой на этой папочке и добавить э, добавить Spine сцена. Вот она, Spine сцена. Как ее назвать? Ну так и назвать hero hero Окей. Okay. и чё сделал а дальше дальше дальше установить спай джейсон свойства а вот смотрите красненьким подрисовано что у нас что-то не завершено и выбрать и выбираю я hero джейсон а тут что? А здесь надо атлас файл, ну понятно и судя по всему hero атлас надо сделать есть uh, sample rate, sample rate это я поймаю сколько кадров за секунду или что или типа типа типа итераций наверное вот так и теперь ну это мы установили вот мы выбрали ну здесь что-то ничего не нарисовано а это что о, он может э, влево и вправо, оказывается, двигаться. Ладно, здесь вроде бы ничего не, не работает. Ну, да ладно, пойдем дальше. Итак, э, собрать... Собрать игру. Ну, давай, соберем. Build. Собрали. Ну, все работает, как и работало. Э, так, дальше нам надо создать... Э, построить э, игровой объект для этого нам надо правой кнопкой на hero сделать new game object вот game object но ну, в, в, в руководстве файл написано но файла здесь нету я так понимаю просто происходит обновление программы соответственно руководство может где-то устаревать итак нам нужно сделать э, game object файл окей okay. как мы его назовем hero так и назовем. hero окей okay. вот он открылся тоже ничего нету ладно так теперь говорят надо добавить спайн модель. добавляю ну тут я уже понимаю что вот это надо выбрать hero есть так теперь надо установить свойства а, Свойство а, ID. ID установлено. SpineModel. Сцена установлена. Default animation. О! Дефолт animation Run. Run, run, run, write. Вот так вот. Скин нету. Blend mode альфа Ну, здесь все по умолчанию. Так, а что это у нас за run write? Это, я так понимаю. А, вот, вот. Нет, не вот. Right, фиг его знаю. Это, это где-то, походу, описано. Описано. Может быть, в JSON это описано. Вот есть скины. Слот. Давайте, давайте я быстренько гляну. Блин, идея только что был. Так, вот наш Ран Райк. Тых, так, давайте, контроль F тут работает. Эй, походу нет. А как найти? Run right. D, arm, root, leg, fall, idle. Наверное, здесь все-таки где-то есть этот run right потому что как она а вот есть да это все в джейсоне все для чего я вот это все искал чтобы примерно понимать да то есть вот эти вот анимации они у нас описаны в джейсоне задаются что, как и и когда да вот и вот мы выбрали дальше дальше нам надо физическую модель или модель столкновений сделать что нам для этого надо сделать нам нам нам нам надо, я так понимаю, добавить Collision Object для вот этого Hero Game Object. Вот. Ну давайте добавим Collision Object. Есть, сделали. И дальше правой кнопкой на этом компоненте и добавить ADD Shape. И Shape это у нас Box. Говорят, выберите Box. Ну, как я говорил, да, когда-то в каких-то своих лекциях, видео, что зачастую э, игровые объекты, э, вокруг них рисуется либо сфера, либо прямоугольник, либо квадрат, либо, ну, какая-то простая геометрическая фигура, для того, чтобы легко можно было обнаружить столкновения этих объектов. Ну, в данном случае здесь, это не исключение, здесь наша жаба, мы видели эта жаба, разорванная на части вот она будет обернута в квадрат так хорошо мы добавить добавить добавили А, она ну туда говорит надо два добавить и сферу и и бокс ну хорошо ну блин давайте из сферой и бокс и есть а дальше нам нужно uh, move tools где-то сцену а где сцена что-то я уже запутался так а кликнуть на, на этом и или тут кликнуть так сейчас я найду и продолжу ё-моё блин ну я сейчас заново сделал дело в том что здесь было отдаление и я не видел вот, то есть, будьте внимательны, вот наша жаба, а вот созданная созданная из э, тех кусков, ну, это описано я думаю, в этом JSON, -е. но была отдалена камера, я ее просто не видел. Теперь, просто все проще, нам добавить бокс и добавить, что там, сферу, вот. Блин, а теперь надо вот этого чувачка переместить. Как его перемещать? Как нам этот объект переместить? Позиции X давайте... Есть ли стол, установлю. Нет. Ноль. 0. Ну, а, Move Tool какой-то использовать. Подождите, может это вот это оно? Или вот это оно? Двигать мышкой как-то я здесь вообще не могу эти объекты. Я могу а, двигать саму сцену, но сам объект почему-то... Ух ты! Что я сделал я что-то а вот ладно сейчас разберусь ну короче я только с помощью шифта вот зажимаю shift и могу двигать так давайте квадрат квадрат вот он у нас я так понимаю надо просто нашу эту жабу жабу поместить в центр до квадрата ну давайте нашу сферу возьмем диаметр поставим 50 мало 70 мало 80 вот 80 пойдет и теперь квадрат я сейчас вы... надеюсь я все делаю правильно давайте 40 40 здесь тогда давайте 80 80 ну вот пойдет короче вот наверное вот так вот а, вот и теперь надо этот collision object как-то пометить что это написано кинематик вот это наверное да кинематик а вот смотрите здесь есть трение restriction блин что-то знакомое ладно так Установили. Теперь восстановить э, э, свойства группы э, как. Э, как как. Э, как Hero. Где-то свойства группы. А, вот, вот, наверное. Hero. Вот так вот, наверное. Hero. Опа, по смотрите, на.. Ага, оно красным было, потому что, потому что было непонятно, к, к чему применять. Вот, а теперь я установлю hero. Что такое hero? Hero, я так понимаю, э, ну, бу -бу -бу -бу, наверное, наверное, выбирается какой-то один из этих файлов. Да, но лучше, лучше, а может быть, как директория выбирается, в которой весь набор файлов. Ну, короче. Установили hero. Для того, чтобы не было проблем, я так понимаю, проще всего создавать объекты игровые и все вот эти файлики нужные называть одинаково. Вот hero, hero, hero, hero, просто разное расширение файлов. Вот, сделали. <coughs> так. Mask property. Вот здесь говорят mask property выставить в другую группу. Какую? Написано геометрия. Ну, геометрия. Geo... 3. И чё? Такой группы мы, мы не создавали Ну да ладно, хуже не стало Вот Так, ну да, там написано Геометрия группы нету но, но так надо Так, так, так, так Кстати, на картиночке Нарисовано, что вот эту всю Ерунду Надо делать не так вот Надо делать Эй а как мне сместить? Блин, блин, блин. Вот это может быть. Да. Так, контроль. Я хочу сдвинуть э, этот. Наш круг. Как мне его сдвинуть? Я чуть-чуть неправильно просто все разместил. Вот он. Вот, shift зажимаю shift вверх не работает хорошо, фишка в чем здесь на картиночке в туториале квадратом очерчена вот эта вот область, округом а голова, соответственно я сейчас это и сделаю, но делать я это буду скорее всего вот меняя вот здесь координаты, потому что у меня на самом деле почему-то не получается у меня не получается сместить этот объект, ну мышкой его захватить и сместить вот я пытаюсь а у меня а у меня ничего Блин, что это болеет что ладно сейчас я это все сделаю как нарисовано в туториале и продолжим короче у меня получилось что-то типа такого так квадрат описывает вот эту часть а круг голову ну круг можно было бы наверное, еще чуть-чуть уменьшить давайте 48 радиус вот вот так вот да так, выберем наш игровой объект. Вот, в принципе, мы нашу черепаху э, всю очертили. Ну, тут можно еще поиграться, конечно, высоту можно еще уменьшить, потому что здесь лишнее. Ну, блин, это не та игра, где надо такая точность. Итак, это мы сделали. Теперь нам нужно создать э, Hero Script. Ну, что нам надо сделать? Я думаю, уже понятно. Вот здесь, правой кнопкой, и добавить, добавить, добавить скрипт вот что я делаю скрипта не спрайт новый новый новый где тут скрипт скрипт вот и назвать его hero все называем hero не выделываемся и все так и теперь теперь теперь нам надо вставить так ну, первым делом я вставлю тот скрипт, который у нас находится в туториале. Вот так. Контроль c Контроль В. А, что мы тут можем увидеть? Ну, какая-то гравитация минус 20, а скорость в пикселях, да, takeoff дальше инициализация что-то там final апдейт это понятно это на каждом этом у нас идет обновление это определение я так понимаю столкновений. handle geometry контакт вот какое-то сообщение и прыжок делаем прыжок прерываем он input он input action press какой-то какой action release. Что за action? Ладно. Так, скрипт мы добавили. Теперь что нам надо сделать дальше? Нам надо добавить м -м, этот скрипт, ну, как-то этот скрипт привязать, так, значит, нам надо выбрать наш Hero Object. Вот он, Hero Object, а -а и добавить component from файл. Вот component from file и вот hero script. Есть. Сделали. Сделали вроде бы id hero patch. Есть. Ну и что теперь можно... Можно. Можно. Ну и написано, если вы хотите, вы можете добавить эм, нашего вот эту, нашу эту жабу уже в этот ну, на игровую на сцену. Ну, давайте попробуем добавить. А, я добавить добавить the, the collection. Не, нам наверное не collection, нам наверное the game object file, да. А, здесь и, да есть герой, вот он. Ну и давайте запустим. Блин, контроль B. что то я здесь не вижу нашего героя. Окей. Okay. Давайте поставим ему, ему координаты. Если бы еще узнать, как двигать этого, ну, я думаю, это не сложно, надо прочитать просто документацию. Но это порой сложнее, чем что-то написать. Ну, так бывает. Так, давайте координаты 20, нет, давайте координаты тоже 100. Вот, наш будет герой. А ну-ка... О, блин, есть, есть, я увидел Краем глаза, он упал Давайте я координаты Поставлю 300 Вот, а позицию Тоже 300 Сейчас смотрим, где-то в эту часть экрана По идее должен быть герой, да, он у нас Вот он, но он упал Он упал, блин, ну Упал, короче Упал и упал mm -hmm. Так mm -hmm. Почему он упал? Потому что он он не столкнулся с нашей землей. Вот. Ну да ладно. Так, давайте еще уже этот шаг закончим. Тут говорится в руководстве, что надо еще отредактировать такую штуку, как jump и touch. Да? То есть клавиши, нажатие клавиш. Нам нужно открыть input. То есть это то, что отвечает за данные, которые входят. Задано. Ого, тут много Инпута Кей, маус, геймпад Тач Это я так понимаю для всяких э, Смартфонов Ладно, нам надо добавить кей клавиши о, а что сразу кей Space добавил Наверное по умолчанию И установить акцию, а как акцию, наверное вот так вот Джамп и написать Хорошо Дальше добавить touch триггер for мульти touch touch триггер touch мульти и назвать touch хорошо touch. вот так вот а, вот и сохранить файл хорошо Ага. мы здесь назвали jump а здесь touch все давайте перейдем в наш скриптик М -м игрока вот он hero вот он и вот здесь, вот здесь вот я это и вижу. Да. Вот jump. Если у нас action-aid jump или э, touch, значит, если была нажата клавиша, значит прыгнуть. Иначе. Э, ну, не прыгнуть, да, там. Abboard jump. Завершить. Ладно, давайте попробуем э, запустить и, и сразу начать прыгать. Ctrl B. Давай. Чё то он не прыгает нифига странно -ху -ху. по идее должен был прыгать по идее так ну да ладно ну да ладно продолжим в следующий раз поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся комментируем делимся ну и все такое всем пока